Привет, друзья! Вы на канале Тойсоу. С вами Ольга Либерис, И сегодня у нас для вас обзор книги от несравненный Тони Финангер «Тильда. Шьем уютные проекты для дома. Схемы выкройки и пошаговое описание». Это книга издания 2019 года, издательство «Контент». Прекрасное издание в твердой обложке, миловная бумага, отличные иллюстрации. Вы видите, что выдержана цветовая гамма всей книги. Это бледные пастельные расцветки, бледно-сиреневые, бледно такой бледно вот серый, бледно-бирюзовый, голубые оттенки. Очень приятно. Думаю, что данный обзор будет интересен всем поклонницам творчества в стиле Тильда, игрушек в стиле Тильда, поделок в стиле Тильда, декора дома в стиле Тильда. Также будет интересно всем, кто занимается рукоделием в той или иной мере. Давайте посмотрим, что же из себя представляет эта новая книга Тони Финангер. Я предполагаю, что это самая последняя книга Тони Финангер. Если я не права, то пишите в комментариях. И давайте теперь посмотрим подробнее, что из себя представляет содержание данной книги. Содержание книги разделено таким образом, что мы как бы декорируем дом, начинает прихожей, заканчивая детской. То есть вот мы видим, что у нас здесь есть раздел прихожая, гостиная, кухня, спальня и детская. Ну, конечно, не все работы, представленные в этой книге, меня заинтересовали, потому что некоторые работы очень спорные. Ну, давайте посмотрим подробнее. Начинается книга с прихожей как Тони Финангер предлагает декорировать прихожую и вот мы видим здесь такую утку я сначала думала что это гусь но это утка вот три утки на диванчике то есть мы вот видим такую фотографию надо подумать что это ну, предположить что это прихожая и меня первоначально заинтересовало, когда я смотрела эту книгу. Думаю, что это за интерьеры интересно. Реальный ли это дом Тони Финангер. Но потом вступление я прочитала, что фотографии сделаны в, доме, в галерее ее подруги на веранде, на стеклянной веранде. Вот. и Многие фотографии, в общем-то, они постановочные и использованы предметы интерьера которые взяты на прокат в магазинчике то есть ну, это нормальная практика и это нисколько не умаляет достоинства книги а наоборот дает нам пищу для размышлений и для вдохновения так и что же у нас предлагается для прихожей для прихожей предлагаются вот такие птички невелички птичка очень замечательная очень нежная, милая птичка. Но, на мой взгляд, такой декор больше подойдет для весны, для Пасхи. Держать в прихожей такую игрушку-птичку, ну, наверное, можно. То есть дело вкуса. Вообще, декор, представленный в этой книге, он более подходит, конечно, для дизайна интерьера в стиле боха, в стиле кантри, в стиле тейда, в стиле... В таком деревенском стиле вот и если у вас есть маленький ребенок то вот эти все идеи идеально подходят для декора детской комнаты вот мы видим утку утка достаточно крупная вот она прямо размером до сидения стула здесь мы можем видеть вот большая утка смотрится очень мило очень мило смотрится сумки с аппликациями мне очень понравились вот эти сумки жал я бы такую сшила на лето сумки украшены аппликации цветы здесь используется техника пейчворк ну, я думаю ничего сложного шить такую сумку но смотрится очень эффектно очень В таком же стиле Тони Финангер предлагает шить косметички. Вот мы видим здесь косметички. Подробные пошаговые описания процесса изготовления. Далее идет раздел «Гостиная». Для гостиной дизайнер предлагает вот такие вот покрывала в технике квилт или в технике пэчворк. Смотрится, конечно, очень красиво, очень нежно, очень эффектно. Но чтобы сшить такое, такое изделие, надо провести большую подготовительную работу, потому что все вот эти кусочки ткани, они должны гармонировать друг с другом. Здесь вот мы видим, рассказано, какие ткани использованы для данного пледа но я не уверена что мы сможем купить именно такие ткани в наших магазинах поэтому чтобы шить такой э, плед конечно тут потребуется большая подготовительная работа процесс шитья опять же описывается подробно далее идут вот такие мисочки но ну, спорный момент я бы такое шить не стала то есть мне вот это вот изделие не очень интересно. Малыш-лененок. Милая игрушка. Из различных цветных тканей хлопковых в пастельных тонах. Очень милая игрушка. Опять же, подробный мастер-класс. Так, и далее мы с вами приближаемся к разделу кухня. Для кухни дизайнер предлагает опять же вот такой вот аквилт с аппликациями из чашечек. Смотрите, сколько тканей здесь используется. Ну, Чашки из ткани, вот. это меня не очень вдохновляет. Ореховая тыква. Да, очень милая. Очень милая такая подделка, декор. Это а уже, как и яблочко. Яблочко вот мне очень нравится. Так, двигаемся дальше. Вот, очень понравились подставочки. Ну, ничего сложного, как бы такое. Обычное изделие, но когда сшито очень аккуратно и подобраны идеально ткани в цветовой гамме смотрится конечно очень хорошо очень красиво особенно на деревянной столешнице смотрите какая красота так теперь у нас раздел спальня и в спальне конечно ну, куда же без большого покрывала на кровать квилт Птичий пруд называется. Смотрите, какое огромное количество тканей здесь используется. Вот так вот он выглядит целиком. Так, и далее у нас косметички, кстати. Почему-то сумка... А, Она Сумка у нас в прихожей, косметички в спальне. Косметички представлены в трех размерах. Опять же, используются аппликации из цветов. Смотрится очень мило, очень нежно. Так, далее браслеты. Ну, браслеты меня не очень заинтересовали и вдохновили. Вот. И далее мы переходим к разделу детской. И сразу здесь видим, что можно сшить для детской. Это такая замечательная мышь, куколки маленькие и опять же квилт в детской тематике. Такая куколка. Называется маленькая кукла тильда. Вот они в разных расцветках. Эта куколка отличается несколько от традиционной куклы тильды, такой большой головой плоской и волосы сделаны из цветной ткани, имитированные и просто пришитые юбочки то есть как такового платья отдельно не шьется для куколки такая достаточно простая игрушка думаю что самое сложное здесь это аккуратное вот оформление головы чтобы все было аккуратненько смотрелось ровненько только этот момент может вызвать затруднение так вот они мышата крупным планом мышонок сидит за столом очень милые мышата смотрится замечательно вот он квилт для детской комнаты тут такие коровки я так предполагаю елочки звездочки называется зимний квилт. так ну и в общем-то это последняя модель, которая представлена в этой книге. Далее идут описания материалов, общие приемы пошива, рекомендации, советы и раздел с выкройками натуральную величину. Вот мы видим, что все выкройки представлены в конце книги. Подписывайтесь на наш канал, оставайтесь с нами, мы будем далее рассказывать вам, о новых книгах в теме рукоделия. До встречи!